Привет, ребят. Ко мне поступает много вопросов. Светлана, я знаю всю психосоматику, я все знаю, я знаю, как действовать, я знаю, откуда, я знаю, от чего, от чего это. Я все знаю, но не могу никак избавиться от лишнего веса. или Светлана, я бы с удовольствием сходил в спортзал, я бы с удовольствием начал бегать или заниматься какими-то физическими упражнениями, но я не могу, потому что у меня физическое ограни ограничение мо моего тела. Ну, несколько человек, которые писали, это... В том числе и люди, которые прикованы к инвалидному креслу. Либо мне пишут люди, что говорят, Светлана, вот так и так, вот все знаем, все понимаем. С удовольствием вы всем воспользовались, но сижу на очень тяжелой гормональной терапии, в которой нет возможности выйти хотя бы на пару дней сухих. И вес просто неимоверно растет, уже тяжело, и даже жить уже не хочется. Что делать? Ребят, именно для, для вас, для нас, пройдя сама этот путь, и он у меня был достаточно болезненным, достаточно длительным, но все же настолько глубоко настолько серьезно и настолько кроваво я это прочувствовала что наконец-то я готова провести такой марафон и называется этот марафон стройность это именно для тех людей по каким-то причинам которые не могут прийти к своему идеальному весу неважно по каким причинам И именно на этом марафоне мы с вами раскроем вот ту глубину ту суть, почему это происходит именно с вами. Да, возможно, за, за, этот не, не, за эти недолгие пять дней мы с вами не раскроем всего, но вы увидите те зацепки, которые есть. Это полностью перевернет вашу жизнь, это полностью перевернет ваше восприятие самого себя. Я вам открою те, а, те коридорчики вашего замка, замка вашего тела, о которых вы даже не предполагали. Да, вы изменитесь, да, вы будете другими, и это абсолютно точно, что вы выйдете на новый уровень самого себя. Неважно какой у вас недуг, неважно в каком состоянии вы сейчас находитесь, если вы увидели это видео, Значит, вы по каким-то причинам искали, искали тот, э, тот спасательный круг, который вас приведет к вашей счастливой жизни, к вашему пониманию самого себя, к вашему счастливому физическому телу, к тем, к тем параметрам, которые бы вы хотели. У нас нет случайности в нашей жизни. Если вы смотрите этот ролик, значит, это обязательно для вас. Марафон стройности, он начнется 7 июня. И если по каким-то причинам будет достаточное количество людей, но многие не успеют, мы его сделаем немножечко попозже. Не переживайте, присоединяйтесь. Я знаю, что таких людей очень много. И я знаю, что как вы стесняетесь каких-то моментов, которые происходят в вашей жизни. Уберите стеснение. Давайте раскроемся вместе. Давайте я вам покажу, где ваша загвоздка. И больше никакие гормональные препараты, никакие коляски, инвалидные кресла, еще что-либо, не повлияют на тот уровень жизни, на тот уровень восприятия вашего физического мира, чтобы вы были абсолютно счастливы. Присоединяйся, и ты увидишь, как изменится твоя жизнь.